Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодня мы поговорим про июль и что он принесет Водолеям. Главным астрологическим событием месяца является романтическое, я бы даже назвала, страстное соединение Венеры и Марса. Ну и для многих из вас этот месяц будет посвящен любви, сексуальности, креативности или какому-то творчеству. Ну давайте обо всем по порядку. Итак, Ваше первое событие. 3 июля планеты Марс и Уран, они создают такую напряженную позицию, и у вас будет задействованный сектор отношений и сектор вашего дома. Ну, а для кого-то, к сожалению, это может означать развод и раздел квартиры или дома, или конфликты между вами и вашим партнером на почве Покупки, продажи недвижимости. Может быть, вам нравится новая квартира или дом, а ему или ей нет. Или вы хотите переехать, а ваш партнер или партнерша, может быть, сопротивляются. Также может быть, например, резкая перемена каких-то планов, связанных с вашим домом, тоже может привести к какому-то раздражению. Или недопонимание, конфликты с вашими родителями или с родителями вашего мужа или жены. 10 июля – «Новолуние». «Новолуние» в вашем шестом секторе, в вашем шестом доме гороскопа. Это сектор работы и здоровья. А «Новолуние» – всегда символизирует что-то новое, и кому-то из вас может принести новую работу, новый проект, может быть, по работе какой-то, или что-то новое в ваш бизнес, если, например, у вас свое дело либо, может быть, вы наймете нового работника или помощника какого-то вам в помощь в свой бизнес, а кто-то из вас просто поменяет свой график работы. Ну и мы говорили, шестой дом это еще здоровье, и вот тут вот во время полнолуния, новолуния, простите, очень хорошо начинать новую диету, например, начать вести здоровый образ жизни или записаться в спортзал. А еще по этому сектору у нас проходят домашние животные, и кто-то из вас просто решит завести каких-то домашних питомцев. 11 июля Меркурий, Меркурий меняет знак. И тоже входит в ваш сектор работы и здоровья. Ну и э, очень хорошо пойдет работа у всех тех, кто работает в той области, за которую отвечает Меркурий, то есть в области коммуникаций, кто пишет статьи или, например, занимается блогерством или работает на себя, фрилансы. Кстати, очень хорошая позиция и для тех, кто работает в транспортных компаниях или, может быть, вы занимаетесь перевозками. Ну а так как Меркурий – это еще и планета коммерции, то это очень удачный период и для всех тех, кто работает в сфере торговли. Очень хорошо в этот период, например, вести переговоры, договариваться, торговаться о чем-то. Но еще можно вести переговоры с начальством, например, о возможном повышении зарплаты или о возможном повышении в должности вас. Ну, шестой сектор, мы уже говорили, это сектор здоровья. Но ну, вот когда в этом секторе у нас Меркурий, то мы излишне беспокоимся о своем здоровье. А Меркурий, он отвечает за легкие горло, дыхательную систему. Так что те, все те, кто подвержены проблемам с дыхательной системой, то как бы берегите себя. 13 июля. Венера. Венера соединяется с Марсом в вашем седьмом доме гороскопа, секторе отношений, брака и партнерства. Ну, дорогие водолеи, у вас самая лучшая позиция этих двух планет. Венера – планета любви, Марс символизирует сексуальность. Что может быть лучше? Замечательное время для тех, кто одинок, и в поиске вы можете встретить мужчину или женщину своей мечты – даже может быть такой, знаете, поспешный брак, свадьба. Ну, а те, кто в паре, у вас, может быть, как будто вот второй, второй медовый месяц, как будто второе дыхание откроется в ваших отношениях. Ну, такая вот теплота по отношению друг к другу, любовь, гармония. А могут быть также хорошие отношения с вашими бизнес-партнерами, которые даже могут привести к каким-то финансовым вливаниям в ваш бизнес, например какому-то финансовому благополучию, или в плане сотрудничества, может быть, какой-то прорыв, то есть подпишите, наконец, какой-то контракт о сотрудничестве, который вы давно добивались. Следующее событие. 18 июля Лилит, или, как ее еще называют, черная луна, она войдет в ваш пятый дом гороскопа. Ну, пятый дом отвечает у нас за влюбленность, и кому-то из вас может принести какую-то любовную драму. Лилит, она такая дама у нас капризная, может быть, даже какой-то горький опыт в любовных отношениях. Ну, а так как пятый дом, он дом любовников и любовниц, то любовная драма у кого-то из вас может быть связана с женатым мужчиной или с замужней женщиной. Ну, а еще по пятому сектору у нас проходят дети. Ну, тут тоже могут быть какие-то конфликты с детьми. В основном связанные вот с трудностями, воспитаниями. Может быть, воспитанием, может быть, подростки. Ну, а вообще, когда Лилит в пятом доме, это пятый дом, дом развлечений, нам как-то тяжело развлекаться и смотреть на жизнь с легкостью. Не зря Лилит называют черной луной. Она каким-то может накрывать такой депрессии, что ли, депрессивными чувствами. Ну, помним, все временно. 21 июля Венера. Венера меняет знак и входит в ваш восьмой сектор гороскопа. А это сектор денег, денег, не принадлежащих вас, вам. То есть деньги вашего мужа или жены, или деньги банков, кредиты, займы, ипотеки. Ну, либо деньги ваших бизнес-партнеров. Венера, планета любви и денег – и, может быть, вас так влюблены, что на вас просто очень много денег тратят и ничего не жалеют на вас. Ну, замечательно. Для кого-то просто возможно повышение вашего финансового статуса за счет брака. Ваш партнер или партнерша могут быть очень обеспеченными. Или у них просто улучшится финансовое состояние. Он или она могут получить, например, повышение зарплаты или премию. Те, кто обращается в банк, например, за кредитом или какой-то другой финансовой поддержкой, то вы можете получить ваши деньги, банк удовлетворит вашу просьбу. Еще могут быть хорошие отношения с вашими бизнес-партнерами или партнершами. И даже какие-то знаете, финансовые вливания в ваш бизнес. Ну, а те, у кого есть какие-то вопросы, связанные с наследством – то это тоже может очень хорошо разрешиться в вашу пользу, и вы можете получить деньги по наследству. 22 июля солнце меняет знак, и входит знак Зодиака Лев. Солнце управляет этим знаком, ему тут, конечно, очень комфортно. А это ваш седьмой дом гороскопа. Опять фокус на секторе отношений. Ну что, солнце может принести свадьбу новое знакомство, медовый месяц там, где тепло в какие-то экзотические страны, а для кого-то это зачатие, беременность или рождение ребенка. Еще седьмой дом – это дом судов по разводу, и кто-то из вас, те, кто разводится, можете просто очень удачно разрешить этот юридический конфликт или юридический вопрос. 24 июля состоится полнолуние в вашем первом доме гороскопа, в вашем знаке Зодиака, Водолеев. Первый дом – это личностный сектор, это сектор нашего «я», «я» с большой буквы, то есть наш характер, это наше поведение, как нас видят другие, как мы представляемся миру. Ну вот полнолуние обычно тоже, как свет фонаря, высвечивает ту сторону нашей жизни, в которой оно происходит. В вашем случае фокус на вас. Вы можете задуматься, как вас видят другие, что для вас важно, а что нет. Могут быть оцените свои приоритеты, от чего-то, может быть, надо избавляться, кто-то или что-то должно остаться в вашей жизни. Ну, а во время полнолуния в нас просыпаются эмоции, даже те, о которых мы и не подозревали. Может даже стать жалко себя, захочется внимания близких. Может быть, вы такой человек и все время постоянно заботитесь о ком-то. Ну, подумайте, наконец-то пришла пора, чтобы и обо мне позаботились. Но еще полнолуние – это завершение чего-то. И если у вас есть какие-то, например, незавершенные дела или ситуации, то это очень благоприятное время для того, чтобы их завершать. 28 июля э, ретроградный Юпитер меняет знак. И тоже входит э, ваш знак Зодиака, знак Зодиака Водолеев. Опять фокус на вашем первом доме гороскопа. То есть э, на вас... Э, когда Юпитер в этом секторе, он может привести к какому-то глубокому, знаете, к духовному или даже философскому росту. Ну и вот этот вот внутренний, психологический, может быть, даже какой-то рост. Вот этот вот рост, он как компас может помочь вам найти себя. А Юпитер – это еще и путешествие. И, а так как Юпитер у нас в ретроградной фазе, то, может быть, кто-то из вас отложит свои планы на поездку. Ну, а с практической точки зрения Юпитер все расширяет, то есть нас расширяет. А как он нас расширяет? Он нас постоянно поощряет, а, типа «давай побалуй себя любимую или любимого, то есть каким-нибудь сладким, какой-то вкусной едой». Ну вот во время ретроградности Юпитера вы можете как-то пересмотреть, увидеть себя в более реальном свете, кто-то поправился и решить, что все, хватит потакать своим прихотям, пора заняться своей внешностью, своим здоровьем и своим телом. Первый дом – это наше тело еще. 29 июля планета Марс меняет знак и входит в ваш знак, в знак Зодиака Дева, ваш восьмой Дом гороскопа. А это сектор денег, тоже опять не принадлежащих вам. То есть деньги вашего мужа или жены, или деньги банка. Ну, Марс планета агрессивная и может принести конфликт, связанный с деньгами, между вами и вашим партнером, или партнершей, или конфликт между бизнес-партнерами. Может быть, вам придется приложить, например, много усилий для того, чтобы выбить какой-то кредит или займ из банка. Или выбить деньги из страховой компании. Может быть, надо бороться, придется бороться за свою долю в бизнесе или за наследство. Кстати, по этому сектору у нас проходят и бракоразводные процессы. И вот тут может произойти раздел имущества, денег. То есть вам опять придется чего-то добиваться, убивать. Ну, а давайте все-таки закончим на позитивной ноте. Восьмой дом – это еще дом сексуальности, а планета Марс – это символ секса. Вот в этой области у вас никаких проблем не будет с, таким, с такими планетами. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Всем очень удачного июля, и до новых встреч. До свидания.